всем привет с вами вновь Геннадий Стомин ну, и я продолжаю рассказывать о токарном станке и о том как его можно использовать в предыдущем видео я рассказывал само о токарном станке показывал как сделать такие вот диски. ну и теперь так сказать, могу сказать в заключительном видео я покажу как еще можно использовать станок в точила все очень легко быстро меняется здесь. снимаем заднюю банку вставляем туда, так вот убираем, убираем подручник 4 остаются снимаем наконечник. Сняли. и вот я сделал такое вот приспособление Точильный круг, у меня вот такой, он мне не очень нравится, он немножко внес, надо сделать из бани, но это наверное вот какие-то другие видео. Можно поставить такой, можно вот точильный, точнее у нас наждачка, который на липучке поставим. Вот. Здесь хочу показать, что она у меня. Сейчас не зафиксировано, то есть можно под угол, то 25 градусов сделано. То есть здесь у меня наискосок спильм, чтобы не цеплял диск. Ну и платформа сделана с пазами, чтобы она могла ездить. Все понятно. Как... Ну, здесь площадка вся ровная. И чего эта площадка? Ну, сейчас я вам покажу. Так вот мы это делаем. Так, выяснялку немножко можно ее зафиксировать чисто слегка чтобы она ездила сказать, либо там подвинуть как нам надо вот, наждачный круг чем мне нравится значит, не ровно. так и можно буквально подвинуть вот Пару-тройку миллиметров по диска. конечно, когда будет из фанеры сделан, то будет намного еще лучше делать. И все, вот она у нас стоит. Вот. Теперь мы ее можем С одной стороны достаточно, сейчас старался сделать фиксацию. Все. Ну давайте я вам покажу. Буквально за 5 минут, я карандашом ничего не чертел, сделал такой полукруг, либо можно просто вот полоску сверху. Вот. Ну, я на этот не буду одевать, тоже понятно, что поставить, так же он скрепится. Ну и, следовательно, тут же я приспособил Для вот этих, таких целей именно я приспособил тиски, ну, вот, чтобы все это было рядышком, потому что ну, места не так много. И, а если занимаешься, то обычно занимаешься как бы, э, каким-то одним делом, допустим, здесь тащил, вот здесь там зажал заготовку, чтобы отпилил, да, там, и так далее. Чтобы это все было рядом. Есть, вот эти две детали, они, так сказать, отдельно какой-то процесс, нежели токарной работы да? то есть мы токарды делаем какую-то деталь а это уже там шлифование это уже другой процесс абсолютно то есть э, не одновременно поэтому я считаю как мне кажется это очень удобно ну и вот потом я могу вот так вот зажать ну вот наверное и все в своем токарном станке в целом я рассказал все если у вас остались какие-то вопросы, если есть какие-то комментарии, пишите. Вот. Задавайте мне вопросы, подсказывайте, может быть, у вас есть идеи свои, которые вы готовы поделиться. Вот. Ну а в дальнейшем также буду продолжать рассказывать уже о каких-то подделках, которые я делаю. Вот. Ну и всем пока. С вами был Геннадий Стомин.